Что всех, Дахер? Так я не знаю, где они взяли такой хороший. А, вы базука, базука нашел. Блять, меня то убили. Ха, тобой ввалилась, видели? хорошее все, все взрывать нахрен. взрываем они проигрывают только главное не допускать того чтобы они нас убили Но главное не допускать чтобы они нас, наших убили нужно не допускать чтобы они наших не убили стреляй по стреляй а твой бат не прям пострелили. а а Нет-нет-нет! нет нет Тихо! Я сдох. Блин. Ладно, у надо есть базука. Надо туда попасть. Да. Я сейчас сдохну тут. Твою! Могите! Вот, тоже проигрывают. Надо туда выстрелить. Надо выстрелить вот туда. Они вообще потонули! Ха! Они вообще потонули. Капец. Так в лодку. О, плывем, плывем! Синяя команда выбыла. О, я просто куда попали. К большому. Извините, за такой голос просто Это... нос заложен. У меня просто этот понимание нос заложен. О, все, мы сия команда. Я вроде видел лайфхаки. Лайфхак такой в ТикТоке. Они уже обстреливаются. Оп, ставим тут. а а Уплываем, -а! Оп, уплываем. Уплываем, уплываем, уплываем, уплываем. Стреляем прямо с этого. Сначала нужно атаковать одну. Классики. Надо стрелять вот по таким, баз, по таким башням. Пробахнулся. Стреляю еще раз. Вот сейчас не пробахнулся. Так вот сюда. Ха, упал. Так тоже туда стреляю. Стреляю по всем местам. Она перезаряжается. На, падла. Так, еще вот здесь сюда. Опа. Желтую, желтую, желтую. Туда, туда кинуть. Туда надо кинуть бомбочку. Кидаем туда бомбочку. А, -а, -а я видишь, он меня убить хочет. Чё, падла? Офигел? от а -а -а, моего кома мы меня взорвали! Ну, вам этого не удастся меня дальше добить. На, -а -а, красный цвет, это как в Ютубе. Классный цвет, очень плохая штука. Мы должны победить, мы должны победить. Ааа, -а -а -а, они мою лодку хотят сломать. Давай, стреляем по желтый, по желтый стреляем, стреляем вверх, стреляем вверх. Также зеленых почти что нету еще. Вать возьми наши а, падла, под зеленый. Я убил, убил, убил. Тогда убить зеленых они плывут ко мне. Выдать! Ой, я выжил, кстати, нифига себе! А как мне выжить-то теперь? Буду с такого ракурса стрелять. Ладно, я убру. Так, эх. Ради своей команды. А -а -а, красных нет уже почти что. Поплыли. Поплыли уничтожать. Так, уничтожаем, все ломаем. Ха, падают. Одна наша почти что осталась жива. Давай, давай, бей, я хочу его убить. Вот где бесит. Ты мать, он взорвал мою, мою лодку, падла. Ай, я, я в нее слетел. Плыви, дебил. Да ты брат, как он меня взорвал, дебил. Ха, он зам упал. А он выжил как-то. Надо его Надо сломать этот спавня. Все, желтая команда выбыла. А, нет! давайте Осталось тебя, падла, убить. Ах, ты ж падла! Я в него сейчас попаду, да? Так какая команда того выиграла? Пока что непонятно. Ух ты, мы уже это. Можно оказаться вот тут так взрывать или с 20 секунд еще. Я буду за этим управлять. Я буду туда стрелять и прям кидать туда. Ура! Я сюда прям кинул. Надо, надо сломать им огородку. Да, я сломал. Опа. О, давайте. Ломайте, вот. Ай, ломайте. А, а. -а! а, -а, -а! Наша команда проигрывает. Нужно плыть. Давай, мать. Где выход? Где выход? Кажется, выхода нет. Придется только плыть. Опа. Так, я, я плыву. Твой брат, там челик. Челик. Челик, блин. Челик. Сейчас попытаюсь. Челик. А! А! Сдох. -а -а -а -а. Я его попытаюсь убить сейчас. Убедить вот этого. Красный, здесь красный, тут красный. Тут красный, надо попытаться убить надо попытаться убить. Я не могу по нему попасть. Ага, я убил одного. Помогайте! А, это мой был, я все желтого бил, дебил. Я дебил, я бил своего же. Разорвайте вот этих-то зеленых, их вообще, они вообще прям живучие. Да, попрыгунчику, так, уплываем, уплываем, быстрей и разорвал. кидаем еще, кидаем еще, кидаем еще. А, куда я упал? Ладно, хоть я им сломал немного. Так, желтых я почти пол взорвал. Получайте, падла. Так, надо сюда, сюда, надо здесь вот так взорвать. Хоп, все, я уплываю, уплываю. Мать, кто меня толкает? Не толкайте. Команда вообще нету. Мы проигрываем. Мы проигрываем, блин. Ту, падла. Ага. Молодец, что сдох. Сидя команда выбыла. О, сидя выбыла. А дальше-то почти потодула. Придется только так. Так. Один выход. Твой мать, уплывай, уплывай! У красных уже почти нету. Думает, сраная. Уничтожать желтую. Твой мать, тут крас, тут красный, красный, красный, красный. Так, я убил одного. Падает. Команда почти выбыла. На, моя команда почти. Зель красных двое, зеленых два. Я тебя взорву. А кто еще-то зель? Где еще-то Твою мать, твою мать, твою мать, ты мушка. Ага, я взорвал. Где еще-то жел... зеленые зеленые-то Зеленых еще живые зеленые. Так, убиваем, убиваем их. Надо взорвать их всех. Нас еще целых 18, нас еще много. Оп, ставим и уплываем. Куда я уплыл? Надо их взорвать полностью. Да только не в лодку. А, зеленых все, нету больше. Мы против против красных! Против красных! Убиваем красных! Красные еще живы? Красные еще вон они где. Так, убил одного. Матч. Еее! Yeah! Мы выиграли! Ура, мы выиграли. Что могу... О, магазин. Что могу купить? А -а -а. Ладно, закрыть. Так, у нас катка началась. Так, мы сейчас за зеленых. оп, оп. Оп, оп, оп. Все, я начинаю плыть. Так, я плыву. Сначала буду ломать вот, вот эту команду. Так, открываем дверки. Можно, я к вам в гости приеду? Спасибо. Ставим бомбу. А! Беру, беру. Уплывай! Спасибо. Так, сюда же тоже бомбочку. Сейчас приведем. приедем Прям с бомбочкой. Бомбочки в гости. Оп. Куда она пропала? Убить эту девочку. Убиваем девочку. Убили. Это тут дальше все взорвать. Надо все взорвать здесь. Так. Я буду взорвать тут столько, пока меня не убьют. Опа. О, уже все, начало взрывать все нахрен взорвется. Так, а я какой зеленый? Так, ломаем сундук. Наверное, эти сундуки нужно ломать. Я ломаю сундуки. Все взорву нахрен. Так, и, зе... а, да, и вот желтых-то тоже взорвать. Так, туда пока выстрелим. А пока нужно пол этой команды взорвать нахрен. Взрываем нахрен. Так, все. И вот здесь тоже. Надо второй этаж тоже взорвать. Так, тут тоже взрываем. Еще падла фигела. Ааа! -а -а! Меня сейчас придавит. А, нет, я синий же, да? Я синий? Моя команда то нет. Жена команда выбыла. Вы была. В смысле выбыла? Я же жив. Или я, или я синий, я не помню, кто я. Но если меня выкинуло, значит, я не синий, не зеленый. Я вроде вот желтый. Я не помню, кто я. О, тихо тихо, нет, я умру, я убираю. И... Да, блин, я выбыл. выбыл. Так, надо запомнить, что я желтый. Какую команду там разби разбивал в прошлый раз? Теперь наступило время зеленых. Твой мать-то кто такой? Иди нахрен. Время наступило зеленым. Сейчас я начну ломать зеленых. Жовтом жопа сейчас будет. Опа, зеленым, то есть ломать вот эти сундуки. Почему я, почему я опять лысый? так тебя надо, тебя надо убить. Так Тебя убить надо. Тебя тоже надо убить. Нападла, нападла. Да почему ты не вздыхаешь? А, потому что ты мой. Это логично. Падла, сдохни. сдохни. Так, тут тоже надо все нахрен взорвать. Тут тоже все нахрен надо взорвать. Тут тоже взорвать, говорю. Ну, Но... и вот тут все нахрен, надо все спавнеры взорвать. Нужно все спавнеры взорвать, я понял. Взрываем, нахрен все спавнеры. Взрываем, взрываем, взрываем. Желтая команда выбрала. Да в смысле? Пада, так так, надо сделать так, чтобы она выбила. Вы... Нахрен выби... выбиваем! А я сейчас дохну. Вот, трампинка сгорела. А, сраная загрузка не прогружается, ни хрена. Оп, взрываем тут тоже все. Оп, а! так я на платформе. Я на платформе! команда вы было красная команда красная команда выиграла матч да в смысле я же выжил я же выжил я же выжил выжил уничтожить другую команду чтобы выиграть окей okay, все мы сосредоточились все мы мы, мы вообще Начинаем взрывать всю нахрен. Я перетелепортируюсь в лодку. И начинаю ломать эту команду. А, мою лодку взорвали. То есть сюда. Сюда, сюда, я сюда. Прыгаю, взрываю, нахрен, вот. Да -мо. Бежим, бежим, взрываем. Блин, у нас же получается. Не то, что дальше. Надо быстрее идти ломать эту. Надо надо быстрее ломать. ломать. Надо, надо быстрее взорвать эту команду. А, -а, -а, -а сейчас гору. Вот уж здесь гору. А сдохну Да почему они у меня не прогружаются предметы? А, -а, -а! А, -а, а! Куда? Куда? Я ненавижу эти баги. Я ненавижу. Разрываем эти домики. А, почти синяя разрушена. Надо больше... Я буду нападать вообще на желтую. А! -а, -а тоже буду... Это тоже же взорв. А, я чуть не сдох, чуть не сдох, чуть не сдох. Как ты ж падла, Ах, ты ж падла. Хорошо, па... Ага. Сдох. Так, он этот ко мне идет. Ко мне идет, ко мне идет. Я пропала какая. Вот какой настырный. Спасибо, братаны. Сдохни. Так, наша еще не выбила. Двумай, двумай, сейчас сдохну. Сейчас сдохну, сейчас дохну сейчас дохну Вам не удастся. Да почему? Почему мы настали выбить? Вы, вы, но я ее выбью, падло эту. Я тебя, подло выбью. Вот и все нахрен взорву. Я нахрен взорву. Последний спавнер у меня остался. Ха! Хе-хе-хе-хе… Ха-ха-ха-ха-ха! Ну, мне немножечко осталось взорвать! Ха-ха-ха-ха-ха! Мне всё команда выиграла матч. Ну ладно, ну короче, можно закончить серию видео, то есть. Всем спасибо за просмотр. Всем спасибо и всем пока.